на отличий правил. Когда ты скажешь, что не делал, ведь Когда ты судебное заседание, это не решения, решенное Судебное заседание у нас провел заявитель. Остановлено наличие заявителя. Пожалуйста, не вы нарушаете права человека? Вы нарушаете права человека. Вы нарушаете, вы гласили, вы после вынесения приговоров, Сначала надо понять куда мы пришли, я представитель его Понимаю, с не Я тоже не как пришли, что он отказывался. Организации по капитальному иону общему имущественному на капотельном доме задолженность по оплате непосредственно капитальных домов в размере 5 416 рублей 42 копейки, также оплату государственной помощи на 4 рублей, для ответчик проекта дать и день обмену завышенного решения. Дня перемена, возражая против завышенного решения, каждый дом это указывает. Гебы на соседании не явился со времени и месте рассмотрения дел, извещенных ближайшего подастые положения судебных дел, нельзя причины некоторых дел не поставил. 9 ноября в 1 часам 15 ноября перед минуты мои представители и верились на судебное заседание помещения судебного участка номер 2. Это зафиксировано на видео. видеокарт доказательств. на видео как доказательство так также перед проведением заседания регистрировал заявление Копия заучного решения 9 ноября Моисеева получили лично в группы 14 декабря 2018 года. На основании должен мы требуем вас отменить заучное решение 9 ноября 2018 года. Решение об отмене заученного решения посредством почты России сроки, рассмотренные законом. Приложение копия заученного решения, копия заявления, уведомления официации в том числе копия заявления, передачи дела потом ССР 9 ноября 17 года до 17. На сегодняшний день свои требования об отмене заложенного решения поддерживаете. Поддерживайте. Под доводом изложено в заявление или еще что-то будет? Будет ли все? Кроме того, что указано из заявления, еще что-то добавляете? Отменить и лучшее решение. Отменить лилочное решение. Настаиваете под доводом изложенным то, что, нет, потому, что у вас на адресации или то, что издерживает. Документы здесь описуются, что он хотел осталось. Сверху, копия копии заушенного решения, уведомления о сочетании с помощью средств аудиозаписи заявления. Так, продолжается материал дела. Копия заушенного решения от 9 ноября 2018 года на трех листах двухсторонних в копия заявления о с помощью средств аудиозаписи и медиазаписи. Заявление о дела по Почему вы так решаете за человека? Вы что? Ну почему вы прерываете человека? Мы хотим знать, кто судья-то. Мы не слышали? Я веду видеосъемку, не было этого. Не слышно было? Можете снова повторить? Удаляйтесь, мы посидим не тут. Посидим. Не трогайте, не трогайте, не трогайте. Я не Вы слышали, как судью Я слышал. Мы не слышали. Из нас никто не слышал. Мы полицию вызываем, из полиции а будем решать суда, тогда узнавать, хорошо? Мы, мы не можем покинуть помещение, можешь, в котором сказал, все, в котором идет правонарушение. Куда не в другом месте? Фамилия. Вот, фамилия. Не вот не не пускай судья удаляется, мы сидим в судебном заседании. Удаляйтесь, удаляйтесь в совещательную комнату. Не, не в коридоре вызываем, а здесь. Где идет нарушение закона, туда и вызываем? Конечно, конечно, называйте. Вызывайте. Разговора нет. Куда применяете? Ну-ка, давайте попробуйте. Уберите руки от него. Руки уберите, руки, я Руки, все, вы руки. руки уберите, я говорю. Давай выходим по блядь. Ну-ка, давайте попробуйте. Давай выходим по-другому, блядь. Давай выходим по Давай Давай выходим а а вы да? все, вы Поясните. Поясните. Какого вы имеете право применять физическую силу? Просто закончил? Где у вас есть? А и ну, документы, документы покажите, на, документы, на документы, права, руках, документы, права. ваши права, какие Это, права? Вы, да. Права, права да. человека. Точно бандиты здесь. Вы такие же, граждане да. советского, да. Союза, Совет, Совет, как и мы. Цирк устраиваете? Зачем вы тут начинаете какие-то? Цирк? у тебя в голове цирк. Не надо мне тыкать. А что с тобой? На вы на разговариваешь, да? Тебе в, в, в, в больницу надо идти. Точно говоря, что, бывает, что бывает. здесь бандиты у нас находятся. Мы никуда не выйдем. Мы ждем полицию. Вызывайте, Вызывайте полицию, я тоже вызываю. Меня не берут почему-то. Вызывайте, вы тоже. Будем выяснять это. Фамилия, вот что она мне приставилась. Я всем где хочу. Секретаря не вот сюда встаньте. Не надо мне я говорить, встань. куда мне вставать, куда я вставаю. Иди вставай. Ну иди. Ну, иди, иди, иди, говорю. Тебе надо, это самое, тебе надо в больнице, маленький, полечиться, не? Да. <соспорщик> <соспорщик> У тебя двух, <соспорщик> двуличность, наверное? Засили на вы с тобой разговариваем. Алло, здравствуйте. А че, почему трубку тут долго не берем? Слушаю вас. Прошу наряд сюда, судебный участок номер два. Степально раздельно 21. Что случилось? Судья не приставилась? Секретаря не представила Начало дело, уже заканчивать дело Я даже фамилия и имя не узнал ее Я понимаю, нужно выяснить э, Нужно выяснить личность ее А вы имеете право, полиция, выяснить личность Кто такая? Перминов Александр Алексеевич 73-й Местянников 3,27. То туда, то сюда, ты 48, 52, 0, 62. Все ждем. Все, ждем позицию. Покидать место преступления никому не кино дается. Я вообще охерел, а.. В том суде, хоть мне судья представилась, вы даже представиться не захотели. Что, вы забоялись, что ли? Что я также напишу, что как на Моисею, что ли? Кстати, я вас сообщаю, что на Моисею будет судебный департамент рассматривать, именно на дело. Зарегистрировал меня полиция, а потом в Следственный комитет. Также и на вас я оставлю. Конечно, мое право. А вы моё про... мои права нарушаете? Ждем полиции. Ждем полиции. Конечно, с вашей стороны. Конечно. Ждем да, да, да. Нормально все происходит у вас. Точно говорят, что захватили власть в стране. Я не удивлюсь, если на решение, что у нас тут тоже не было. Да, Я да, да. Умрился. Сейчас тоже самое напишут, конечно. В росписи нигде не отказался, ни день не расписался, доказательств нету, да? И, кстати, мы их заявление почему не рассмотрели? О а подсудности? Перед судебным заседанием должны были рассмотреть. А зачем? Они все игнорируют? Да, да. У них уже автоматом все уже вынесено, все решения, как на конвейере. Чем больше денег, тем больше бабок. Кстати, выбираю, пожалуйста, приезжайте, успели. Слушай, сразу пил так. У вас кстати ведется видео? Давайте как мы посмотрим, как у вас, как вы мне при этом представились, и секретаря представили, и присутствует секретарь именно имя отчества, вашего примере а? Раз вы мне сказали, что вы сказали, мне. документы вы посмотрели, сами не представились. Это у нас получается любой отдел мантии может судить всех, кто мы вели. Сейчас любой человек может ходить. Конституция, глава вторая, права и свобода человека и гражданина. статья 19, час первая. Все равны перед законом и судом. Конечно. Все равны, независимо. Что у -у -у. суд сейчас у нас? Тоже независимый. Здравствуйте. Да. Что случилось? Судья удаляется сейчас я тебе Подождите, подождите, удаляется. Судья, во-первых, мне не представилась, что такое дело начало. Мне представилась секретарь, кто присутствует. Ни фамилии, ни ни отчества. Прошу проверить мне документы. Делайте право. Прошу проверить у меня документы. Я хочу записать фамилию имя отчества и буду на нее писать жалобу. Так как она мне отказалась представлять. Так, судом было все разъяснено. Судом не, не было. было. Не было ничего разъяснено. У нас есть видеосъемка. Судер... Мы ведем видеосъемку. Судью не было разъяснено. Давайте посмотрим. Да, я все рассмотрела. Я удалилась примечательную комнату. Они у меня не покидают с людьми. Все должно. Раз... Ваше решение как на каком основании мы должны? Я выходить? Мне не кто такая? А мне говорит, Давайте видеокамеру выставить? будем смотреть. Давайте, давайте, будем смотреть. давайте, давайте, давайте будем показывать. Выйдет, Выйдет, Выйдет, Выйдет. Выйдет, Выйдет. Выйдет. Выйдет. Мы не Выйдет. можем, мы не можем покинуть место преступления. Место преступления. Сказал, мы, ждем полицию. Да, полицию. мы ждем полицию. Мы ждем полицию. Звоните, мы мы полицию. на месте преступления. Мы не имеем права покидать место преступления. Вы это знаете прекрасно, правильно? Кнопку, кнопку нажать. По закону? Мы не, мы не имеем права. права. Да, а я полицию углал, значит мы полицию ждем. Все, давайте там подождем. Полицию ждем, Повьем место подавидури. преступления. Вы еще не пустите, что ли? Мы не а имеем права покидать место преступления. преступления. Вот здесь находимся мы. А потом вы скажете, что мы здесь не находились. А преступление это в чем? Преступление то, что судья не приставилась... Начала вести дело, она, она не представилась кто такая, кто фамилия, имя отчество, да, не приставилась сейчас, секретаря, на процесс-то еще, вот, нет, тем нет, более. ничего не да, как, да, да вот, вот так, так. Вот. Процесс начался не вовремя, это уже не процесс. Судья не представилась еще раз говорю. Никаких все доказательства нет, у нас нет, есть. У нас есть видеокамеры. есть у них видеокамера. документы. Вот тем более у вас все записано. Предоставление, Предоставление документов судьи было? Не, ну, не, не, не. Прошу проверить у мне документы. документы. Мне а зафиксировать Кто нужно, такой? Кто такая? После Полиция, того, подожди, как мы, я знакомлюсь, как вы представите. Мы не имеем права место преступления покидать. Мы не покидать. место преступления нельзя? Вы знаете прекрасно об этом, так? Во всем федеральным и таким законам место преступления не... Не покидается. Не покидается. Вы же прекрасно это знаете. Или вы не изучали этого? Если не изучали, тогда вам надо изучить. Любой федеральный закон. Место преступления, оно не покидается в жизни. Федерал судебного пристава. Вот видите, он повред, повредил. Он что-то сделал? Да не пускал меня сюда. Да? Ну куда-ка я зафиксировал. Че, да, ради... ладно? Че, ладно-то? Сейчас подождите, полицию дождемся. Как это не надо? Ну, да, покажи. Покажи. Ну, а что царапина? Что? Если не пускал. Тем более сейчас напишу заявление. Сейчас. Никто не слышал об этом. Имя и Фамилия, Имя Фамилия вы сказали. да? Мировой а судья. Кто именно? Фамилия мечется, вы сказали, да? А как сказано было? Ну, секретарь должна была это в протокол занести, нет? Можете посмотреть в протоколе. В протоколе занесено это или нет? Посмотрите, пожалуйста. Нет, не занесено. Ну, протокол секретарь вела. Посмотрите, пожалуйста. Давайте вместе посмотрим. Вы же ввели протокол, да. Нет, нам сейчас посмотреть надо. Вы записали, что судья представилась или нет? Давайте посмотрим. Сейчас только не не взира, не записывать. А, ну понятно, да. понятно, конечно. Тогда значит вы как хотите, вы как хотите, так и напишите потом, да? Почему в течение трех дней? Это суд по-английски написан. Да. Угу. Понял. Уже под королевой все лизают. Угу. Ну, все продали на сот. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вы, наверное, через Москву, наверное, ехали, товарищи сотрудники. А вы нас заждались? Судья да. заждалась. Ну наверное, Вот. Значит, во-первых, объясняю ситуацию. Суд начал Вы кто? Я Александр Пеменов. Вы делали сообщение, да? Я Замечу. звонил, да. Я а -а -а. звонил. Вас не устроило что? Меня не устроило, во-первых, судья. Начал процесс, не представилось. Фамилия имя что не назнач... не сказала. Э, секретаря тоже та, также не. А вас в, уча... в участок-то кто приглашал? Судья. По повестке? Нет, по телефону. По телефону. Да, да. я писал заявление на отмену заочного решения. А -а -а. Сегодня мне назначили на 26. Так на вы един... Уже судью этого видели? Нет, Нет. Первый раз вижу. А -а -а. Судья до этого меня рассматривал мой серию, который я заявление писал. И сегодня нету. Судья другая. Ну, Если бы была бы... Судья представилась? Она Представим. обязана, должна была представиться. Состав, суд... Состав суда был Состав объявлен. Объявлен. Подождите, Передать. подождите. Да. подождите. Судя был назначен до 11 часов. Существ Существ Существ начался иконочек. не вовремя. Товарищ, товарищ судья, как вас там? Можно вас... Дайте я сказать. Если вы знаете хорошо закон, то мне обращается ваша честь. Ваша честь? Да. Да. Ну, надо сначала выяснить, кто Уважение вы? надо заслужить. Да. Как за порядок такой-то? Так? Как? Это не это порядок таких, но не наш. Как гражданство она поменяла, судьей стала граждан Российской Федерации? Вот так же, да? Конечно, да, Потому я что позабыл. я сделал ну запросы... Давайте, у, у меня по гражданству нет у меня, да? Ну. Я не выходил из гражданства Советского Союза. Не вступал в гражданство Российской Федерации. Хорошо, это мы все знаем. Вот. Все знают. Значит, так. все знаем. Судья не огласила состав суда, просто сказала, мировой судья какая-то. Ни фамилии, ни, ни отчиства не сказала. Секретарь тоже, она мне бы знала, часто как? вам сказали? Что нет, конечно, нет. кто нам сказал. Вы хотя бы знать, на кого писать заявление? Я спрашивал несколько раз. Выдадут, да? Какое, решение? Какое ну, решение? Зачем решение? Неучастный... Не не не кого объявить? Кого огласить? Кого объявить? Пойдемте, мы вас спрашивали. Куда пойдемте? Давайте здесь. Давайте на месте преступления. Место преступления это не будем сначала покидать, хорошо? Процесс, а мы нет, мы вот не имеем, мы не и имеем и права нет, покидать и место и преступления. Во-первых, преступление во -то в, в том, что данная, том, что данная гражданка начала процесс не при Конечно, конечно, это конечно это преступление. Состав, нарушения состав нарушения прав человека его. Его права человека нарушены. Сначала давайте разберемся, кто узнаем. Присутствуй меня, присутствуй меня. Да не представлялась она... Мы защитить человека. Мы находимся на месте Мы еще не знаем, что это судебный процесс был. Потому что судья не представилась. Судья не представилась? Судья... На 11 людей, люди назначены уже. Ну, а мы, печати мы, печати но печати? Но она наш, она, она бы, если бы если, если бы женщина представилась судьей, если бы представилась свои никакой бы конфликта Вы, не было. Этого. Так никакого Вы, бы конфликта не, же, не было. занимать Конфликт с вами сейчас у нас идет. Конечно, знаю, ну, да. вы, можете, вы можете показать а, документы. документы. Вы можете показать документы. У нас есть видеокамера. Мы записывались. Да вы пожалуйста. Ну, пожалуйста. Потом мы вам покажем, представился вам судья или не представилась. Это был озвучен секретарь состав суда. Давайте кабинет. Нет, подождите, сначала не выйдет. Я в не, я не повышайте, не повышайте голос. Гражданка, подождите. не повышайте Что голос, выясним. пожалуйста. Кто такая? Когда же представилась? Когда? Да не слышали когда? мы? Ну, вот судья сказал, когда? когда вы ей верите, а нам вы не верите. Когда Нет. она представилась? Ну, я это не присутствую. Основание какое у вас? Когда она представилась? Основание это какое у вас? Вы не слышали? Прямой. Нет, вы слышали? Прямой. Прямой Нет, мы, не вы слышали. мы вам ответили. Вы слышали, как она представилась? Я в процессе не была. А я был. Она не представилась. Вот. Вы ей верите, что она представилась, а нам вы не верите. Вы можете повторно представить, чтобы мы вышли из комнаты сказано? и С документами. Фоминия, Предоставление документов. Чтобы, чтобы мы убедились, что вы ей именно так, гражданка, который представляет. Вот мои документы она посмотрела. А я? Я, я, у меня есть полномочия судебной власти, на мантия, на меня у вас, манки, она вас английская. назвала Состав, что да, озвучила, больше ничего не обязаны делать. И представляться им тоже, и документы. У меня есть раз, 5, меня меня 5 обязаны... человек, доказательство, что она не представилась. И видеокамера есть. Ну, напишите это. Нет, да, давайте сначала выясним, выясним. Нам надо выяснить, выясним. кто мы перед нами выясним. сидит. Мы, мы, выясним, сидит. Мы, мы, выясним, мы хотим выяснить. Сейчас мы мы хотим да, выяснить, чтобы вы нам помогли. Пожалуйста, мы, мы слушаем. нам. Да, и Вы должны нас защитить. А вы да сейчас отсюда выводите, и вы защищаете вы судьи. Потому что нарушение идет. Потому что мы на месте Здесь преступления занятия, И что? то это люди, то почему другие должны ждать? А почему я должен, ну, мои права то нарушаться? Пойдемте, да Куда там, пойдем? Нет, там, пойдем? Нет, давайте. Куда пойдем? И И И преступление пресечь. И вообще узнать, и может я ли она вести. Фамилия, Но вы фамилию, фамилию не хочет, выясним и выходим. Все. Никаких вопросов. Судья не хочет нам оглашать. Фамилию не Покажите, мы выйдем. Вы у кого вы Покажите. Покажите. Я на праву сказала. подождите, можно, можно попросить вас. Можно что вас попросить, попросить? чтобы вы посмотрели у нее удостоверение Сам является она нет, или нет. Не какой иммунитет? Какой иммунитет? Вы, вы что? Вы, вы что? Вы что? О чем вы говорите? Какой иммунитет? Вы можете документы проверить у судьи? Нет. Вы документы можете у судьи проверить? Нет. Как нет? Мы объясняем, есть закон, неприкосновенности судьи. Вы же знаете. Документы-то а вы, документы знаете, вы так... можете а проверить. Вы знаете такой закон, что судья Российской Федерации не имеет права судить гражданина другого государства. Вот этот закон вы знаете? Давайте будем выходить и будем все писать Следующие дружно. Документы. Подождите, вы я все... еще не выяснил, кто судья. Меня. Она меня. даже вот этого закона не Мы знает. Ну, данные кто, данные... кто процесс начал, я даже не выяснил. У нас, естественно, председатель. Вот не, судья, зачем председатель? Ну, кто зачем Кому подчиняется данная Пускай судья, судья скажет... Лично... Я вам говорю. Не, лично, пускай судья скажет на камеру, как я фамилия мёдчества. Ну, где вот сейчас это Секретарь суда. А вы ей доверяете? Да. Да. Я нет. Да. Но вы можете это перепроверить. Как? Каким ну, образом? В городском суде. Да. В Кунгурском. Кто Попорково? Марина Васильевна, конечно. Судья, да. Да. Слышали. скажет лично мне, как ее фамилия имя что-то еще? Вот да. она представляла, что он Нет, я вам Нет. сейчас камеру покажу. Если она нарушила... Ну, пойдемте там и посмотрим. Скажите, да, да, там, там с Сделайте, фамилию, имя пожалуйста фамилия еще. Вот видите, все, как я путешествую. Ну, у нас все записано. Неужели женщина не может представиться? Я не женщина. А кто? Это Мужчина, что ли? Вы что в конце-то конце концов? Ребята, вы что цирк-то сами устраиваете? Ребят, я... Вы сами я задерживаете себя. Так, давайте, вы сами это... себя задерживаете. Нет, нет, давайте, давайте. Вы ну, сами что, себя это задерживаете. Не не это не смешно. Вот это тем более не, не смешно становится. Сюда, вы можете обжаловать. Вы суд. Когда осудят? Почему? Но все перед законом вы равны. всех, кто приехал. А я сняли, наверное? Снял, снял, да? Вот человек, который приезжал к ладу, помнишь? Скоро снимут... Скоро снимут товарища. Так, секретарь кто? Выясните, пожалуйста. Пойдемте туда. Нет. Надо уже там выяснить. Давайте. Мужчина. Позовите секретарь сюда. Вы что тут как король-то себя ведете? Порядок есть. Он непосредственная власть по Конституции. Вы что, не вкусишь, что ли? Он непосредственная власть. Вы гражданство меняли? Когда вы меня судью взяли, сейчас вот секретаря Секретарь, просит, да, пожалуйста. Секретарь судебного заседания Фоми Романова. Фоми. Романова, Романова Лариса Сергеев. Вы сами цирк устраиваете, сами тянете время. Жду, Романова Лариса Сергеевна. Все хорошо. Я сейчас гражданам объясню, что за задержание суда суд не имеет права достичь. Дома не поймете. Кого вы меня увозите? Не увозите? Я всех вас. У вас паспорт СССР? Нет. Советский? У меня военный билет СССР. А паспорт, паспорт СССР у меня изъят. Но свидетельство рождения у меня РСФСР, гражданин я, республики. А значит, меня не Кого Документы меня отчин стали? на новый на на кой российский? новый? На российский? Российский паспорт у меня. российский. А -а -а. Это удостоверение личности. Ну его и здесь отменили. Это... Ну никуда без нас вы не можете. Не знаю, а можно. Комейки все-таки. Давайте на... Ну... За... Сидентки. За... Давайте, давайте. Ирина! Иди, иди погуляй. Женщина, женщина. Лучше пойму. у тебя есть Я Почему вы в дежурную часть не Мы в часть Я понял. Нет, сама держу часть не Объяснение давать будете, гражданин Телемон? Нет. Не будет? Отказываетесь? Конечно. Но если вы отказываетесь, данные свои продиктуете, на основании 51 первой статьи распишитесь? Нет. То есть давать какие-либо объяснения отказываетесь? Вам именно, да. Именно мне? Угу. А кому хотите? Потому что я вам не верю. Меня не угу. вот. не видит, что... Значит, я не отказываюсь, ну, я, я, я вам, я вам, Фамилия, имя, я еще раз говорю, я вам представляться не буду и не обязан, я вам не верю, все ясно. так как вы на предыдущем у нас э, конфликте, угу, оставили все. интересы других, а не тех, кто вас вызывал. Все ясно. все, до свидания. Вы пока Что, Собили, нет? Куда? Нет? Что там идет? Да, да, ключи? да. да. Сейчас, сейчас. Включи надо. А как у вас? Сейчас Определение 26 декабря 2018 подлежит отмене, если суд установлен, что неявка ответчика судебного заседание была вызвано, уважительные причины, которых он не имел возможности своевременно сообщить, что света ссылается на акции доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда, заявление о подмене судебного решения, фильм указывает на то, что он не он участвовал в судебном заседании, доказательства, которые могли бы повлиять на содержание решения суда, не представил, как следует судебного заседания 9 ноября 17 будет -го применять участие в судебном заседании покинул зал судебного заседания добровольно таким образом прав, права не обязанности не лица участвующий в деле отказался воспользоваться добровольно поскольку ответит заявление об отмене заучных решения не отсылается на наличие доказательств которые могут повлиять на содержание решения суда Такие доказательства соответчикам не представлены, в судебном состоянии участвовал, однако впоследствии покинул управл судебного добровольно, Руководство руководстве с положениями статьей 242 Гражданского кодекса Российской Федерации мировой судья приходит в выводы об отсутствии оснований для обмена заочного решения Мирового судья. На основании изложенного руководство статьей 242-243 гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд определил в удовлетворении заявления об обмене заочного решения Мирового судья судебного участка. Номер 8. Конкурсского судебном районе Пенского края, исполняющий обязанности мирового судья, судебного участка номер 2. Конкурсского судебного района Пенского края, поддела суде. номер, по номер 2, 28 49, 2018 9 января 2018 года, поездка некоммерческой организации фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Пенском крае, Перминову Алексею Александру Алексеевичу о фискальной задолженности по оплате вносов на капитальный ремонт отказать. Определение на операционном порядке обжалование не подлежит. Согласно части 2 статьи 237 Гражданского актуального кодекса Российской Федерации, заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в целом порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчикам заявления об отмене этого решения суда, в случае, если такое заявление подано в течение месяца со дня вынесения определения суда в ОСКС в этого заявления в мировой Определение понятно? Порядок обжалования понятен. Сейчас. А вы не имели права рассматривать это дело? Эти дела рассматривает только арбитражный суд. Мусею, кстати, тоже заявление, Мусею, Мусею. Судья была... Вот. По... Есть какой-нибудь правил, который я переделал заявление? Мусею... Давайте... Мусею... Да не знаю. А? Наверное. Ну, у нас еще будет человек, который будет еще прошедший. Да хватит, да? Раз. хватит, хватит. хватит, хватит, хватит что время, что время у вас, Вот и направил следственный комитет. Потом от следственного комитета вчера пришлось. Ну, понятно, что ну, судебным департаментом занимается. И вот вчера вчера когда. А комитет-то чего не разбирались? Следственный... Так... А вот... Для рассмотрения да, в правительстве управления СССР. А, ну понятно, теперь, что теперь да, да, они же как бы руководят населения за да, судебную. Вот поэтому заявили что вы... Там наши телефоны всегда. да? да я на я взял YouTube зайдите, посмотрите. Мы боимся. Все по Конституции. А, Хорошо, еще мы еще от Конституции ни на шаг не отходим. А, вы бы еще помогали мне. Мы законно получили. Как мы все аспорт получили? <пи -пи -пи -пи если мы граждане Советской Союзной, вот. а там в суде, да, она имеет право только судить, гражданка Российской Федерации. Там канал в YouTube есть? Вот. Мировой судебный судья, участок. Вы знаете, сколько сейчас здесь нарушений было? И она и не, не имела права брать на рассмотрение судей, вот это, судья, это судебное только заседание. Судья, судья, судья, судья, судья. Только арбитражный суд рассматривает это дело. не процедуру, всех нас признали, получается, да, граждане? Кажется, у вас идея. внуки есть? Да. Внуки, внуки, внуки. У меня внуки есть. есть, я внук ради что? внуков стараюсь. Ну, ради внуков стараемся. А. Ради внуков и ради папы, мамы, и дедушки, бабушки. Что не будет. Нет, что Снимаем. Снимаем, что так мне нужен мой коллега. Коллега Дмитрий. Там, оказывается, еще пришло, ну, дополнительное там. Где? А, так, повязку получите нет. сейчас? Я говорю, нет. А, правильно. Ну, они же, у них автомат пошел, короче, нет, уже там. там. Пока, прямой. Как пидожки. Да, Вид это сколько делается? Да, конечно, что она... Почти весь если город. она так штампует, как Почти она нас... Как Плюс. она нас судила. Сейчас, ребята, будем часто... Так что вы готовьтесь. Может, в следующем году? Не, а, ну, не, ну, беру, ну, не знаю, как будут приглашать. Так, с наступающим вас. Спасибо вам Пришел ответ в Государственный архив. Да? В ответ на запрос. Образовление акта приема передачи земли, и площади, такой-то, куда-то у да? нас. Баланс СССР, на баланс Российской Федерации, либо иных лиц. Повторно сообщаем, что ГРФ, Государственный архив, такого документа не хранит. И сведениями о существовании подобного документа не располагаем. Территория, получается, не передавалась Российской Федерации. Понятно. И Российской Федерации и конституции в архиве тоже нет. То есть у нас нет конституции Российской Федерации, есть только проект. Об этом тоже не надо забывать. И самое интересное, смотрите, вот паспорт, да? Паспорт только подтверждает личность, но не гражданство Российской Федерации. Это все по закону. Вот Паша, что это выключать надо? Ну давай, давай.